Ах ты падла. А такой появился. Тихо, тихо, тихо, тихо. А какие-то черные. А какие-то темные. А какие-то это... Ты смотри, какие-то непробивные. Мы как в мире животных, знаешь. Обратите внимание на самцов. Они когда видят человеческую плоть, начинают агрессивно себя вести. И... Не всякое ружье возьмет. Этот вид поросят. О -о -о -о -о -о. Бежит, бежит, бежит. Да как? А сзади! о, -о, -о, -о, -о! Меня кружили, ты видал? Я кружили просто. Смотри. двое патрулят. Твою мать! Какие! Урод! Нифига, он подкрался, твою мать. Убью! Иди в жопу. Фу. <реклама> <реклама> Фу. Вот это не да, вот это не дали, вот это да. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить э, Сталкер День Чернобыля. Итак, о, у нас здесь труп Обыскивал, обыскивал Окей, итак а, Сегодня у нас по плану По плану, по плану у нас сегодня Так а, Серия, наверное, скорее всего Будет у нас проходить чисто по лутам Сегодня тайнички И Мы хотели отправиться вот сюда Основная цель это вот эта вот Вот это вот территория Ну, возможно, вот она идет вот это вот территория вся. По пути мы, короче, забираем с вами э, вот этот тайник. Что здесь? Под кустом полузакупанный сейф. Там все прячу. Окей. Вот этот тайник ящик обнаружили. Под опорой кто-то его тащил. Аж с ней. Подождем вертолета. Тогда заберем. Ар э, архивный бокс какой-то. Вот это интересно. Так. И вот это тайник. Сбежал с базы, но их в баню. Лезть под пули сталкеров. Спрятал шмотки в трубу в завале. Пересижу, пока не улетят, потом заберу. Какой-то есть здесь. Ну, я думаю, круче э, нашего костюма, который у нас сейчас есть, я думаю, пока мы не найдем. Но взглянуть все равно стоит. Ну, а здесь какой-нибудь лут, наверное, аптечки какие-нибудь или что-то еще. Так что вот такой расклад на сегодня. Окей, что у нас по... по запасам. Так, у нас дробаш 16, а 66 патронов, наверное, 2 еще в стволе, да, получается. Вот, 68. Автомат, патронов очень мало. Ну и пистолет, гадюка у нас пустая. Ну, с гадюкой мы посмотрим. Если мы будем перегружены, мы ее выкинем. Я думаю, гадюку все равно найти проще будет, чем все остальное. Окей. Давайте отправимся. Так. А... Погоди, в какую сторону идти? Окей. Это вон туда мне надо. В принципе, можно, короче, выйти за пределы этого я... Да, этого я обыскивал. В принципе, можно выйти за пределы и обойти вот округом и посмотреть. Да. Ходите, пока могу. Я как бы перегружен, но ходить я могу. Но у меня идет, ну, кончается выносливость быстро очень. Так что... Бегать будем стараться меньше. Иначе энергетических напитков нам... Ну, просто-напросто не будет хватать. Ну, не хватит. Так, а вот на этой вышке там что-нибудь есть? Я, по-моему, на нее не залазил или залазил. Тут, смотри, труп есть. Я, кстати, его не лутал. Я его тогда убил и просто, короче, прошел мимо. Может, на самой вышке что-то есть? Нет. Ну, в принципе, я так и предполагал, что там ничего нет, потому что... Редко что попадается. В комментах вы, короче, мне писали про фишку. Э -э делать сохранки, короче, также же 5. По принципу 5, 5 сохранок, короче, за игру. Но, блин, я не знаю. У меня машинально э -э, палец на F5 идет, потому что я привык, короче, сохраняться в играх. Вот. Так, так, так, меня не засосет. Хорошо, я прошел Окей, где-то здесь Где-то здесь сейф, там смотри, там он Артефакт Можно подняться Блин Вот сейф, хорошо Водка и артефакт, окей Там тоже артефакт, наверху давай его заберем, короче Я надеюсь здесь радиации большой нету, сильной а ее здесь вообще нет. Хорошо. А что за артефакт взяли? Ну, наверное, вот это, да? Грави. Грави, наверное, взяли. Вот этот артефакт мы оставим себе. Вот этим мы продадим. Вот этот пока оставим себе. Он защищает от радиации. Будем периодически одевать. В местах, где много радиации. Окей. Первый... Было близко Опа, вертушка Прикинь, вертушка Это та вертушка, которая летала? Нет? А там на лобовом стекле, короче, кровь хм, Интересно Девки пляшут Пока я, в принципе, не вижу Я, короче, подумаю Насчет предложения Сохраняться по пять раз мне будет трудно отвыкать, если я, как бы, это, ну да, это брошенная, наверное, вер... это брошенная вертушка, что за рычье, брошенная вертушка, леха прикольная, да, вот, В смысле бляха ты прикинь там уже народ появился я не успел короче выйти оттуда там уже народ появился бляха куда спрятаться то не кровь пустили да давай с ножом Как так-то? Я хотел здесь посмотреть. Вон там, там трупы еще лежали, три штуки. Я хотел их облутать. Даст он мне облутать? О. Опа. Патруль. Нифига, тут засада такая. Нифига я попал. Так, тут третий труп еще лежит. Или, или тут три. А, двое. Давай, попро... ах ты падла. А ч ⁇ такой появился? Блин, хреново когда с двух сторон. Не знаешь от кого, короче, прятаться. Ну не... я. Не дай бог они меня сейчас окружат. Ну так и есть. Я... В обход пошел. Короче, я труп. Короче, я труп. Да в смысле? Нифига он такой, нифига он такой непробивной в смысле. И смотри, двое Обошел Быстро Быстро он меня обошел Окей Так, э, запоминаем там, А, это, это мой труп Запоминаем он Там патруль идет А вот здесь у нас стоит чувак Короче Надо как-то Раз Присядочку Блях, он тебе надо вот как он там появился-то вообще? Никого не было. Я же всех там перегасил. Я так предполагаю, что скорее всего, короче, в том месте, куда мы сейчас отправляемся, вновь появились солдаты тоже. Вот. Так. Где-то здесь труп. Он тогда так чпунь появился такой третий. Он где-то здесь. <смех> <смех> По идее должен быть. Опять его нет. Опа, опа, идет патруль. Я хочу тут вагончик, короче, посмотреть. Ну, я я пистолет выберу. Бля. Как они мощно-то, смотри, сразу Давай, давай, умирай уже. Так, минус один, хорошо. Пекаль тоже нормально глушит. О, нифига Ну ладно, давай Я не знаю, попадаю я по нему или нет вообще Мне, каж мне кажется, что с этой а... На вскидку Мечи попадаешь Чем так просто ну, целись. Так, вот это заберу. Появился труп у нас. Так, хорошо. Тут я думаю. Там еще он кто-то блуждает. Тоже злой. Хорошо, давай. Вагончик посмотрим. Так, патроны. Интересно, для чего, наверное? Либо для пистолета, либо для, гадю для гадюки. Они вот чем-то похожи. Скорее всего для пистолета взял. Не помню сколько у меня там было, короче. Я э, это заберу по карманам. Заберу уже с трактор. Так, вот тех надо загасить. Он там один? Ну да, походу один блуждает хорошо я хоть правильно иду да я правильно кстати в принципе погоди вот так Не в принципе по дороге то не надо хоть гранаты стали появляться теперь Это тоже какой-то глюк был короче не по... а, соб... а какие нахрен собаки то кабаны кабаны целая орава раз два три как минимум три кабана web короче дерево рядом с слаб валяется да. тихо тихо тихо тихо тихо а какие-то черные а какие-то темные а какие-то это! Ты смотри, какие-то непробивные. А ч они такие? Может, гранаты их попробовать? А че они такие? Ты видал, они, они какие-то темные, какие-то мощные. Там, наверное, когда мы первый раз видели, это, наверное, были свинки. Это были жены кабанов. Кабанихи. А это, наверное, сам цирь.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 Короче, гранатами нет. Погоди, я их распугал. Один свалил, хорошо. Ну да, как-то. Да, видал, видал. Да вообще, о, о, о, о, о, о, о. стопы, ребята, стопы, ребята. еще есть минус сборов бляха Ау -ау -ау -ау -ау -ау -ау -ау это конечно жесть это конечно жестоко это это пипец кабады это жесть особенно такие так погоди <coughs> вот этому осталось чуть-чуть да его можно сейчас загасить будет Яха. Да на ты. Цепанул? Походу дело. Опа-опа-опа-опа. Бежит, бежит, бежит. Да как? А сзади? Ооо, меня кружили, ты видал? меня кружили просто. Сзади, просто сзади. Сзади кабан подкрылся. Леха, просто какие-то кабаны меня просто мочат. Жесть. Так, а можно как я смогу их как-то обойти? Может, не, не, не тратится на них? Они вроде как в сторонке. Леха, здесь это... Так. Вот у нас... И пошла вход наша. А, и все? И все? Я думал там что-то будет такое, ух. А тут и все, такое вот. Никакого уха нет. Ладно, окей. Okay. Хорошо, что подпустили меня эти зверюги. Тихо, тихо. <ocalmustice> Может, бежит. Потому. Да как? Твою мать! Валим, валим. Народ! Там бешеные кабаны. И я тебя Не надо меня кончать. Не надо меня кончать. Да, хорошо. Ладно. Где там? Кончита, ты где? Двое. Погоди, где-то здесь рядом. Да? Понятно. Там за деревьями. Но! Блях, это здесь... Ага, попался. Смотри, смотри, смотри, кувыркается и летает. Смотри, смотри. Попался. Попался. Прикольно. <смех> Леха, какой ты мир Ты у меня с тремя будешь валяться Ты где? Эй, дырокол Дырокол кончитан. Охренеть там разорвало, ты видел кровище там было сейчас? Чувака просто разорвало Не хотел бы я оказаться на его месте Блин, пистолет в принципе хорош, но На дальнее расстояние хреново Ух ты, нифига, вот это четко Защита провалена лагеря А, у нас время вышло Я так, в принципе, и предполагал, что время выйдет -а -а. Защита лагеря Но нам надо, короче, вот этот У нас один день чтобы к Сидоровичу отправиться Мы сейчас облутаем Тут военный пост, короче Блокпост и, -и, -и пойдем к Сидоровичу Потом уже отправимся в бар. Так. Вот артефакты. Аккуратно, аккуратно. Сосет меня. Хорошо, я заберу. Спасибо. Так, да, хорошо. Это я тоже заберу. Спасибо. Я их, их еще издалека приметил. Эти артефакты. Вот еще один. Так, туда. Бляха, перегружен. Ну ладно. Выбрасываем, короче, гадюку. И что у нас там по размеру нормально? Получается где-то до 60... 60 килограмм. И нам... Мы уже все не можем, короче, нести. Ну, идти. У нас 3 килограмма пока еще есть в запасе. Блях, а там лута там много. Вот оно, короче, это место. лута там много. Поэтому... Так, а я труп Обошел, обошел ушел, обошел. А я, я его обыскал? А нет. Там, наверное, лута там много, блин. Как бы. А, я обыскал его, да ладно. Нифига себе, память, девичья, я херею. Я просто херею. Так, окей. Тут, кстати, где-то братцы сталкеры еще были. Который мне помог тогда. Или они уже убежали? Так, еще один артефакт вижу. Ну ладно, это потом заберем. Если он не исчезнет. Так, погодя, здесь еще один вот завал есть. Пойдем ничего заберем и потом уже будем пробираться так двое уже есть у пятеро как минимум пять человек уже есть на радаре леха дожди на пошла Смотри, какие, какое небо прикольное да? блин э, графика она хоть и старая да здесь в игре она сделана так прикольно атмосферно посмотри какое небо Огонь просто. Какой на... В смысле? Я вас не трогаю, вы меня не трогайте Я просто мимо прохожу. Я иду вообще за этим. Вот сюда. Так, завал. Говорит, что-то в завале. Вот труба. Ух ты! Ух ты! Вот это, вот это интересно. Вот это я заберу. Пожалуй-ка. Бляха, бежит, да? Бежит. он сейчас, смотри. Где-то... А, они за забором там кряхтят. Окей. М -м, тихо. Бляха, какие... Какие они не непробивные-то все таки а? Хорошо. Да, то... Да хорош, ну как ты по мне попадаешь -то? Где ты? Нифига их там! Окей. А, у меня пуля, у меня, Эти... сам ты приплыл, я даже не плавал. У меня и лодки-то нет. Гади, это что за патрон это? Бронебойный патрон для автомата АКМ. Абакан. Улучшенная бронебойная способность пули. Окей. Там он еще, смотри. Двое потрулят. Твою мать! Какие уроды! Не пизгал, подкрался твою мать. Убил. Иди в жопу. Вот это не да, вот это не дали, вот это да вот это они дали мне жару сейчас нифига такие а я знаю что вы здесь готова фу вот это меня сейчас напугали кирани стелсеры ты просто я их даже не слышал прикинь вот это вот это стелс вот это вот это военный стелс Хорошо. Так, сколько еще? Как минимум один. Это у меня на радаре есть. Бляха, у меня все пронебойные, да, закончились? А, нет, у меня еще есть 10 штук. Нормально. Это нормально. Тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Получи. Я то получу. А ты вот... А ты вот распишись, а? Бляха, это ну где-то. В какой стороне ты там полкаешь? Наверное, либо в кустах, либо за стенкой. Пойду вот так. Потом почитаем, что там. -то. Он тоже испугался, походу, да? Бляха, мне перезарядиться надо. Но Продревел, говорит мне. Готово Отлично В принципе Вроде как зачищено Блин, 6 патронов всего Ладно, пока выберем, короче, знаешь что Выберем ружье А там уже посмотрим Да, кстати, тоже патроны от ружья Смотри, какие-то другие Ух ты, смотри, какие патроны Дротики какие-то, оперенная пуля, стабилизирующая в полете, что положительно сказывается на точности. До дробовиков ТОС-34, ВМ-17, Чейзер-13, СПСА-14, увеличенные дальности бронебойности, эффективен на дальностях до 150 метров. Прикольно! А Патрон с тяжелой безоболочечной пулей, обычно используется для охоты на крупных животных, но подходит и для других целей. Его тяжелая пуля не пробивает, а фактически продавливает бронежилеты. предназначен для боевиков дроб... ТОС-34. Короче, то же самое. Эффективен на дальности в до 100 метров. Блин, ну я вот этими патронами, короче, я не смог. Я только одного кабана завалил. Ну это обычный, да, дробь. Окей, ладно. Хорошо. Погнали. Погнали лутить. Я думаю, я здесь не, сейчас не всех еще убил. Бля, армийские аптечки-то хорошо. Вот у этих армийцев хорошо она попадается, армийские аптечки вот эти. Прям прям, прям вот шикарно. Так, тихо, аккуратно надо. Ага, никого нет. Их лутяга моя лутяга! Лутяга, лутяга. Ну, я, вот, я, про что вот я и говорил, короче, видишь, я, я перегружен. Я перегружен, я не знаю, что, я выброс, что выбросить. Вот что мне выбросить? Щубальца кровососа, но она. Она вообще ни о чем. Блин, мне надо какой-то схрон, короче, сделать Вот здесь бегает Ушло! Ушло отсюда! Кыш! Так, погоди а... Надо, короче, я не знаю Давай-ка Сделаем так Сделаем так Мне нужно найти какой-то тайник, короче, сделать тайник где-то. Возможно, может... Блин, это... Ну, как меня бесит эта фигня. Все честно. Так, 50 килограмм, 50. Дофига весит, короче, поезопас вот эти все. Ну, оружие, понятно. 3 килограмма весит у нас винтовка. Ой, винтовка эта? автомат 2кг ружье пистолет кг и артефакты тоже вот это жесть да жесть как она есть и мне ничего не принять в принципе да ты перегружен а если я выпью вот это вот я смогу ходить? о смотри я могу ходить хорошо Блин, я, ну а смысл? Я могу ходить, ну а смысл? А, даже так, да? Ладно, пойдем вот здесь, короче, в этом погребе, сделаем тайник себе. Правда, опасный, блин, тайничок. Ну ладно, что ж поделаешь. Так, э, окей, делаем так принципе 5 Окей Окей а -а 5 окей Смотри сколько Просто жесть Окей а -а Так Пинта 5 окей Батоны 5 окей Блин, артефакты может тоже как-то Здесь сложить Но Артефакты я хотел сбагрить Ладно, окей а, Давай, погоди, что я там Давай сделаем так, артефакты я сейчас Все выкладываю здесь Вот эти оставляются у меня Артефакты я здесь выкладываю Вот Это тоже Вот, в принципе Сейчас лутаем, потом возвращаемся сюда К тайнику я беру артефакты все что мне нужно и идем к сидоровичу продавать артефакты короче и там посмотреть что там у него есть что там нет и кстати вы мне так не ответили в комментариях можно ли как-то здесь увеличивать подъемный ну подъемный вот этот груз там или как -то грузоподъемность свою. опа, еще один артефакт, прямо здесь у входа, хлоп, хлоп мое, короче, да, так и сделаем, будем, э -э -э, если что в тайник, короче, херак, сложили, потом все, что нам нужно, короче, берем, надо только не запутаться в этих тайниках вообще, иначе будет жесть, Смотрите, там запоминайте, я, наверное, себе как-нибудь на листочек, короче, запишу, где у нас тайники, чтобы не потерять. Так, пойдем, наверное, как э -э, лутать. Пойдем, наверное, как мы вот ходили, да? Мы вот отсюда зашли. И вот пошли, вот как и в прошлом. В прошлый раз. Э -э, в прошлый... На прошлом был гости. Ну, вот так по периметру шли, короче, и заходили там в дома, да? И лутали все, что здесь лежит. Я просто хочу и дома посмотреть. Так, смотри, здесь что-то... Но здесь тайник делать опасно. Здесь появляются военные, и... Каждый раз, чтобы прийти за своим, короче, лутом, надо воевать с этими военными. Вот. Больше потратишься, наверное, чем возьмешь. Вот про что я говорил, короче, гадюку я нашел. Так, давай-ка, наверное. Хотя нет, я, я, я ее даже брать не буду, короче. Патроны пускай копится у нас от гадюки, да? А брать я ее не буду. В любом случае мы ее найдем, если чё Да? Да. Правильно, правильно. Так, идем по периметру. Тут, кстати, ящик. Я не знаю, блин. Давай я вот так сделаю. Вынес просто. Окей. Патрон только потратил. Ну ладно. Бог с ним. В середину я потом как-нибудь... Ну, как-то вот зайду, короче. Сначала смотрим периметр, потом в середину буду заходить. Так. Хорошо, ящик, не зря он здесь поставлен, наверное, здесь что-то должно быть, хотя нет, нифига нет. Здесь, наверное, просто можно было укрыться во время боя, наверное, скорее всего так. На крышу можно, кстати, залезть, ну тоже залезем, посмотрим, может там тоже что-то лежит. Бывает же какие-то нички и на крышах, в принципе а Че я туплю, надо ножом просто фигачить и все Так, хорошо, трупы, трупы, пошли трупы, короче А, это труп сталкера, да? Окей на КПК, кстати, появляются у нас новые тайники, наверное, на карте. Потом это все посмотрим, то что потом почитаем, посмотрим. Короче, сейчас сейчас чисто лутаем, а потом будем смотреть, короче, разбираться. Как-то он как-то он странно лежит, нет? Он, а это что? Насрано? Они здесь курили и срали? Так, хорошо я взял? Не пистолет, надеюсь. Нет. так удобный Удобность скорострельность повреждения точность. А, ну, у меня покруче. У меня покруче будет. смотреть здесь какая-то броня какая-то. А, такая же броня. Комбинезон наемника. Как у меня. Да? По состоянию, кстати, он целый. Давай-ка сделаем вот так. Мой, о, видишь мы как как пробит, выбросить, меняем вот так. Мы покруче будет. Ой, он не мой, а вот этот, который новый. Так, а, погоди, я заплутился, За заплутился. Ага. Отсюда мы тогда входили, короче, когда вот мне серия то не записалась. Вот здесь мы входили. Ну, точнее записалась, но. Да, он там, кстати, он артефакт, он артефакт лежит. Так. Окей. По кругу мы, в принципе, обошли... А, нет, не обошли еще. Не все обошли. Чисто круг делаем. Потом идем вглубь и в дома. Хорошо. Так. рюкзак сталкера. Так. ли Да, здесь жесткая бойня была. Конечно. Да, сколько, сколько людей полегло. Сколько людей полегло. Хорошо. Чего не выводилось? Ага, еще один. Я, кстати, вот эту бочку, я ее пытался взорвать. И, короче, я по ней стрелял, стрелял, она так и не взорвалась. Но я убил чувака, который рядом с ней стоял. <звы> вот видишь, как он. А, это свой. Где-то где <звы> какой-то был, короче. Чувак. Или я не убил. Или вот этого убили. Или он тот был. Короче, что-то такое. Или вот этого я убил. Короче, не помню. Не помню и не суть, короче. Окей. Что-то из оружия бы, не знаю, в тайник убрать, но блин, мне пока все пригождается пока, в принципе. Это, блин, ружье, видишь, оно для мутантов. Ну, для собак там, для всяких. Автомат вот для спецназовцев, там, для Пистолет, блин, это как бы вот резерв Гранаты? У меня два вида гранат Гранаты можно как-то, не знаю Какой-то вид Убирать Этих лутал Ну, они погоды не сделают, в принципе Так, вагоны закрыты, да? ага Вагоны закрыты Эти Тоже закрыт вот этот, открыт вагон Но туда мне, наверное, не попасть А, нет, можно с другой стороны попасть Можно вот здесь вот залезть а. Хорошо Хорошо Так, окей Смотри, здесь дыра в заборе Можно было здесь пролезть так, это у нас куда, вглубь, тут-то трупов нет, да, нет, Тут кто стреляет, кто-то стреляет, кто-то воюет уже Это там далеко, понятно, запищало, а это спуск в катакомбы, кстати, вот этот спуск мы видели с вами, Когда в катакомбах были. Прикольно, да? Продумано так. Детали, можно сказать, да, так проделаны, продуманы. Так, понятно. Здесь у нас она одни аномалии, поэтому. Поэтому идем, короче, в глубь. В принципе, мы обошли по периметру. Идем в глубь. Да? Я так полагаю. Да, вот начало. Такие лежат на плиточке. На плиточке с белой каемочкой. Так, ладно, пошли внутрь. Где тут вход? Хотя бы в какое-то здание. Вот это здание надо зайти. Где у вас тут граждане вход? Я вижу только крышу. Ну, вот, по-моему, здесь. А, да, вон там, либо вот здесь. А, ну это два здания. Окей. Ладно, пойдем в это, потом, потом в то. А, так вот не пойду, давай пойдем вот так. Такой, знаешь, заброшенное, да? Такое ощущение пустоты здесь. Почки. Реально, такое ощущение пустоты в этом, в этом здании. Ладно, идем наверх. Диванчик. Штучные детали подавай. Под штамп только пинцетом. При сверлении пользуйся чем-то, чем-то там. Понятно. Вешалки. Ага. На улицу Это на улицу выход И так, и в принципе все Это здание у нас пусто, совершенно пусто Вообще пусто Все здесь пусто В принципе все Ну как бы, блин, здание-то смотри, оно большое Просто войти в одну часть только можно Здесь видишь, смотри, даже окна не настоящие. Так что это как декорация. <смех> Значит, идем. Вот, а здесь, смотри, как полноценное такая, да? Здание, в принципе. Ух ты. Что-то интересное. У меня вот, знаешь, всегда вот сразу, сразу что-то загадочное, когда вот, знаешь, какие-то заброшенные здания, и там, допустим, вот такая штука какая-нибудь светится, Сразу такой, знаешь, в подвале где-нибудь, знаешь. Сразу такое ощущение, как будто лаборатории каких-то экспериментов. <связать> так, пусто. Пусто. Пусто. Пусто. Пусто. Главное, в баллон не долбануть. А то разнесет нахер. Вместе с созданием. Так, здесь-то можно что то нажать, нет? Что это было? Кто-то кто шушит, кто-то э, шумит. Так, окей. Здесь у нас радиация. Радиацион. Идем так. Есть что-то здесь? Опа, здесь какой-то тайник. Пусто. Здесь тоже я могу тайник сделать, но блин. Я уже говорил про это как-то. Пробиваться каждый раз через военных это, ну, ну это такое, знаешь себе Пойдем, короче, выше Кстати, на карте я уже вижу, вижу тайник Рядом, при, прям рядом с, с, с, этой, с этой местностью Что-то заглянем сейчас Так, ну то же самое Почки Почки я думаю, здесь тоже сейчас пусто будет. А, это из одной части в другой, короче, здание. Бляха. Вот не разорваться. Кстати, вот здесь, вот здесь ящички, да? Вот ящички. Нужно и полутать посмотреть. Пусто, пусто, пусто. Пусто, пусто. Пусто. О! Пусто. О! Вот такая штука. Тоже пусто. Да вы издеваетесь, но почему всегда пусто все все пусто Че там подкрепление это не прибыло трактор я на таком тракторе ну похож кстати трактор в школе гонял похож так это как я пошел куда это вот туда мы не ходили да? во вторую часть Окей. ну да что то блин ну трупы только полу полутали а так в принципе знаешь здесь ни о чем но зато место посмотрели прикольно поисследовать походить тоже прикольно посмотреть но, в принципе не спешим по прохождению -то. поэтому Бляха, все-таки прикольно, все-таки атмосферно. Мне нравится. Не зря сталкер до сих пор считается культовый. Так, ладно. А, погоди. Где-то здесь вот тайник. Инвентарь слесаря. Погоди-ка. А, нифига, это мы опять возвращаться туда. Ну ладно, вернемся. Ящик на крыше Ящик снычкал а на крыше В фабрике там никто не, не увидит Только под дождем заржавеет Окей Ну ладно, туда сходим, сюда сходим тоже Так Ну окей а, Погоди На крыше говорит это значит, надо куда-то на крышу залазить будет. Так, и куда на крышу? Вон там по-любому что-нибудь есть. Так, это с другой стороны крыша. Хорошо. А ч, я, я это? А, нет, не то. Хорошо. На крыше на крыше у нас где здесь на крыше ну, скорее всего скорее всего вот наверно о неплохо неплохо опа а это чё глушитель Эффективный глушитель, собранный в зоне каким то умельцами. С ним в комплекте идет набор переходников под оружие любого калибра. Прикольно. Любого калибра. Ну-ка, погоди, а как мне прицепить глушитель к пистолету? А, я только к пистолету могу, да? Прицепить. оружие любовка. Я только пистолета получается могу присоединить. этому к автомату нет. А или погоди, я могу автомат, наверное, взять и нет. Не так не получается, да? Только пистолет. Ну ладно. К пистолету так к пистолету, давай присоединим. лоб. Можно, наверно снять, да? отсоединить а, да, смотри, отсоедини глушитель, можно. Блин, а почему автомат тут не могу сюда присобачить его? Было бы прикольно этот автомат. Ну ладно. Так тоже стоит, смотри, смотри, какой прикольный пистолет у меня теперь. смысле. А чё я медленно иду? А! Я в присядку. Я в присядку. Короче, в принципе, все. Здесь мы облутали, все посмотрели. Идем обратно к нашему тайнику. Так. Сейчас я выпью. Нашему тайнику. И туда мы будем уже распределять, короче, вещи. Вот сюда. Ну, у меня, короче, серия под, подошла к концу. В принципе, подошла к концу, короче, серия. Я, наверное, за кадром. Просто тупо раскидаю здесь вещи. И сохранюсь. И мы уже продолжим. Ну, в следующей серии там покажу, что я выбрал, что не выбрал. Вот. Что за шапка то вот. И мы отправимся уже к Сидоровичу. Наверное, скорее всего, мы пойдем. Нет, мы сначала не к Сидоровичу, пойдем. Мы вернемся вот сюда, наверное, скорее всего, заберем вот это и пойдем к Сидоровичу. Как раз, да. Придется вернуться. Пойдем к Сидоровичу. К Сидоровичу. Там, я не знаю, посмотрим уже по ходу дела. А, насчет. Тайников, которые здесь вот лежат. В принципе, их два всего. Вот. Да. А, вот этот мы смотрели, это. Это, это не настоящий тайник. Вот этот тайник посмотреть надо будет. Окей, там разберемся, там уже придумаем. Я жрать захотел, короче. Сейчас мы сожрем батончик и колбаску. Вот так. Все. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.